Здравствуйте, друзья, и просто заблудшие души. Рад приветствовать вас всех на своем канале. В этом видео я хотел бы рассказать о таком OEM, как RedBinPHP, для самых маленьких ютубых. Не нужно воспринимать название видео всерьез, я а не хочу кого-то этим оскорбить. Я вот ходил по ютубу, не нашел нормальных уроков по данному OEM, где бы все...

Наглядно показывали и рассказывали без мыла для новичков. И вот, что меня сподвигло записать и назвать так это видео. Сразу говорю, что название немного я позаимствовал с канала Extreme Code, так что можете найти его в видео в подсказках и в описании, чтобы посмотреть его. Данные уроки будут выходить частями, так что если ты хочешь, чтобы они продолжали выходить, поддержите лайком и подпиской. Ну что ж, а мы начинаем.

Что такое RedBin PHP? RedBin PHP это мощная ORM для PHP, которая значительно упрощает работу с базами данных. Одним словом, если вы ленивая жопа и вы хотите разрабатывать сайт с базой данных без необходимости учиться QL, то это точно ваш выбор. Ищем хостинг. Первым делом, как ни странно, нам нужен хостинг или локальный сервак.

Но так как я снимаю урок для самых маленьких и тупых, мы будем использовать бесплатный хостинг. Можно выбирать любой с поддержкой PHP больше 5.3.4 и базой данных. Я вам рекомендую на первое время использовать 000 веб-хост, так как он подходит под все наши минимальные требования. И он проверен мной уже долгое время. После того, как вы зарегаетесь, получите

Сервер и FTP на 0.0 вебхост. Приступите к следующему шагу. Создание базы данных. Заходим в управление сайтом, инструменты, менеджер баз данных и нажимаем в окне на кнопку «Новая база данных». Заполняем поля и обязательно записываем значения. Они нам пригодятся. Качаем и подключаем библиотеку.

Заходим на официальный сайт, переходим в раздел «Dungload» и качаем либу для своей базы данных. Или если вы не хотите заморачиваться, качайте «All Drivers», что мы и сделаем. Включаемся к FTP и создаем папку «Lips» для удобства. Разархерируем и закинем нашу либу папку «Lips». Теперь давайте создадим файл под названием «Database Connect» и напишем туда данный код.

Там, где написано название, пишем название базы данных, которая написана здесь. Внимание, копируем с сайта, а не там, где вы заполняли форму. Аналогично делаем с пользователем и паролем. Должно получиться примерно что-то такое. Метод rtestconnection. Проверяем подключение к базе данных. Давайте создадим новый файл. Он будет называться index.php

и напишем туда данный код. Если что-то непонятно, я везде написал комментарии. Так что трудностей возникнуть не должно. Здесь мы используем метод RTestConnection. Данный метод проверяет, есть ли у нас подключение к базе данных или нет. Если вы все правильно сделали, то на экран будет выведено сообщение «Подключение к базе данных успешно установлено». А если будет

Выведено, что не удалось подключиться, то внимательно повторите еще раз предыдущее действие. Давайте подведем итог первого урока. Мы нашли тестовый хостинг, где мы будем тестировать наш сайт. Создали базу данных. Изучили метод RTestConnection. Установили и настроили библиотеку. В следующем уроке я расскажу про создание строк, таблиц и их удаление. До встречи!